Банкроты, банкроты, банкроты. Вообще, откуда у банкротов деньги? Все мы собираемся на этом зарабатывать как-то. Смотрите, здесь, наверное, нужно знать одну основную вещь. Да? Кто кому вообще должен деньги и откуда они берутся? Первое. Должен, соответственно, должник. Кому? Кредитору. То есть тот, кто ему эти деньги занял. Как этот долг возвращается? Посредством продажи имущества должника. То есть, когда мы покупаем имущество, наши деньги идут в счет погашения долга. То есть, мы, по сути, как бы помогаем банкроту загасить его долг. Да? Но здесь есть второй момент. Некоторые думают, что, ну а как же я куплю, у меня будет плохая карма и так далее. Все это, наверное, имеет место быть, я имею в виду эти мысли и так далее. Но вам нужно понимать, что банкротом не становится вот за одну минуту, за один час. То есть, перед тем, как компания стала банкротом, Первое. То есть у него были различные процедуры, в том числе и процедуры оздоровления предприятия, да, то есть было много вариантов не дотянуть до банкротства, предупредить эту ситуацию. То есть это очень длинный путь. Но ну, а коль уж компания до этого дошла, довела себя да, до такого состояния. Тут нужно понимать, что будете вы участвовать в этих торках, аукционах, да, то есть по банкротству, не будете, от этого уже ничего не изменится. Уже все, уже процесс запущен и если не вы это имущество купите, то другие, потому что имущество будет прорабатываться, долги-то нужно же как гасить. Поэтому здесь как бы без вариантов. Можете пользоваться, можете не пользоваться. Но, наверное, интересная мысль, что при равных, если что-то нужно купить дешевле, зачем то же самое покупать дороже? Не знаю.